Добрый день. Сегодня мы собрались для подписания протокола между китайской стороной и украинской о том, что команда из шести спортсменов, а также представители Харьковской областной администрации, куратор Тэквондо по области, Байрамов Руслан, а также тренер Назар Котеш вылетают в Китай и участвуют в соревнованиях, которые подготавливает китайская сторона. В рамках этой поездки также будет осуществлена экскурсионная программа по Китаю, и тренировочные сборы, в которых будут участвовать и наши спортсмены, и китайские спортсмены тоже. Всем здравствуйте, меня зовут Сергей. Я очень рад представляю Китайскую Федерацию по Тэквондо в Уанджи. Сегодня мы подпишем протокол о проведении соревнований по Тэквондо в городе Рейшой, которого состоится 20 августа. Это соревнование направлено на управление дружеских отношений между Китаем и Украиной, а также это хорошая возможность обменяться опытом в техниках и тэквондо и лучше знать культуру друг друга. Это уже наше второе сотрудничество. В августе прошлого года мы успешно провели международный турнир по Тэквондоу и Харькове. Китайские и украинские спортсмены показали себя с лучшей страны, а Украинская Федерация успешно продемонстрировала свои организаторские способности. Хотим выразить особую благодарность Украинской Федерации, ее президент Лесику Рожденович, а также старшему тренеру национальной сборной Андрею Долгопу. Мы все надеемся на положительный результат соревнования, которые состоится 20 августа в городе Лиши. Это будет очень незабываемое соревнование по Технадо. И мы надеемся, что это соревнование будет очень успешно и будет очень незабываемым. Спасибо всем за внимание. Шесть наших спортсменов летят в Китай для совместного учебно-тренировочного сбора, для обмена опыта между нашими спортсменами и спортсменами Китая. На сегодняшний день это шаг вперед для заложения зерна, для сотрудничества между спортсменами Китая и Украины, для обмена опыта. Мы надеемся, что сотрудничество будет плодотворным как и с нашей стороны, так и со стороны китайских спортсменов.